Мир неуклонно деградирует, с этим спорить бесполезно, с этим следует смириться, потому что поменять мы это не можем, но мы можем деградировать вместе с ним или немножко встать сторонкой и подождать. Я предпочитаю второе. То есть побыть немного, немножечко вольной птицей, не идти вместе со всеми туда, куда они прутся. Потому что, может, нам туда и не надо, куда это вся ком катится, и куда катится этот мир. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. И хоть в подтверждение это не нуждается, но если вам нужно это подтвердить, зайдите в интернет, посмотрите, я не знаю, введите любую, любое предложение, простое, как, например, приготовить яичницу, и вы увидите там кучу предложений, куча видео и куча обучающих программ. Видео, причем от 2 до 15 минут, 15 минут, как приготовить яичницу, она готовится 2 минуты всего. Вот, э, ну то есть два яйца вбил в сковородку и вот те яичница готова Но там очень много обучающих программ Примерно столько же обучающих программ, как пройти программу очистки И у каждого додика своя методика У меня есть своя методика И я, пожалуй, сегодня расскажу Я сделаю вам ссылки, они будут прикреплены вверху тут по которым вы сможете легко понять, как это делается И вам не надо будет слушать всего видео вот, Или внизу под видео вы найдете эти ссылки, как э, пройти программу очистки Но для начала я э, хочу поделиться собственным опытом Потому что я тоже шел к этому не быстро И в моем опыте есть очень много э, моментов, которые я бы, наверное, сейчас избежал Если вот такой, как я, товарищ, пришел бы и рассказал, как это делать вот. Начинал я э, чиститься не сразу, до 40 лет я вообще ни о чем не думал Я считал что я себя здоровым человеком, я и был здоровым, я болел периодически безусловно Но это считалось нормой, хотя сейчас, вот, сейчас мне больше 60 и практически я у врача в этом году не был и в прошлом году ни разу не был это говорит о том, что я что-то сделал со своим здоровьем, которое не приводит к болезням, в том числе и к простудам, и вот как со спиной у меня там было, то есть прихватила спина и к врачу идешь. И это было раз в два месяца, раз в три месяца, а то и раз в месяц. Вот. И сейчас на протяжении восьми лет у меня спина не прихватывает, и, собственно говоря, ничего не случается, потому что я начал делать какие-то вещи. Это не только программа очистки, это еще кое-что. И об этом вот сегодня я вам расскажу. Но опыт, как я уже сказал, я приобретал постепенно. Сначала я понял, что где-то лет 40, что у меня начинает расти живот. Я посмотрел на своих родителей. Это такая генетическая э, структура тела, которая передается. Мы знаем это, да? Если вы родились, и ваши родители пузатые и толстые, то и вы будете пузатыми толстым, Если не начнете, не идти вместе с ними в ногу. Да? Потому что для того, чтобы стать пузатым и толстым, человек что-то делает. И они, безусловно, делали то, что делали их родители, поэтому они были пузатее, чем их родители. У меня папа, у папы был уже в 40 лет живот, у мамы еще раньше. И они ну, отрастили себе животик и спокойно себе с ним жили. Мне не хотелось этого, поэтому в 40 лет я подумал, как же мне с этим бороться. И первое, что мне пришло в голову, бабушка, хотя у нее тоже был животик, но она соблюдала пост. Так как других способов я не знал, как избавиться от живота, я начал соблюдать пост в 40 лет, первый раз. Я похудел на 17 килограмм, и э, когда я потом стал весить столько, сколько весил в 16 лет, я чувствовал себя, конечно, прекрасно. Со временем этот вес снова пришел, когда, я перест... когда закончился пост, но я нарушил некоторые э, мои природные функции моего здоровья, и чем дальше я соблюдал пост, на следующий год, на следующий год, тем быстрее вес приходил обратно. То есть, если в первый раз это было через полгода, мой вес вернулся, то дальше э, начало через 3 месяца, потом через 2 месяца, потом через месяц. Ты соблюдаешь пост 48 дней. Не ешь там всего, чего ты любишь, а потом за месяц у тебя все накопилось. Более того, твой вес начинает расти больше, чем он был до того, как ты э, начинал это делать. И это продолжалось десятилетия. Только в 50 лет мне рассказали уже люди более следующие. Ну, естественно, там были другие э, варианты, которые я тоже пробовал. Я сейчас не буду углубляться и все рассказывать, э, потому что глупостей на свете много. И в интернете их полно. Вы найдете их и сами, и пройдете. Но все эти глупости, они не приводят к результатам. И самый простой способ, как я считал, ну и сейчас считаю, в принципе, это попробовать и увидеть тот результат, который я получу, подходит мне или нет. Кстати, что я заметил по поводу деградации. Есть люди, которые выбрали для себя систему, которая им не подходит и пользуются им спокон веку. Ну, в смысле, столько, сколько живут, столько и пользуются. И я вижу людей, которые... Э занимаются вегетарианством, сыроедением и многими другими вещами. Есть люди, которые к этому э, пришли благодаря тому, что структура тела, их желание, их э, э, подготовка пришла к тому, что тело требует отказаться от мяса. А есть люди, которые отказываются от мяса для того, чтобы худеть. И потом мучаются и других мучают. А ты чем мясо кушаешь, что это корова? они тоже живые, они тоже, ну и все такое. Вы слышали это, да? Поэтому вопрос не в диетах. Диеты, как доказала американская ассоциация по этим страхованиям, они провели исследования, эти исследования показали, 95% диет приводят к еще большему ожирению. И это доказано, они это опубликовали, вы можете найти тоже это в интернете. То есть, если вы используете диеты для похудения, вы вредите своему здоровью. Это очень просто понять, и если вы уже это делали и делаете, то имейте в виду, вам придется соблюдать диеты всю жизнь, и это будет вредить, и болеть вы будете не меньше, а может и больше. Эти болезни будут серьезнее гораздо. Диеты приводят... Разрушение здоровья, а не сохранение вот. Красота это не здоровье И красота тела это не здоровье Если бы это было так, то спортсмены все Красивые, накачанные Были бы все здоровы Но как показывает практика, спортсмены и болеют больше И проблемы у них со здоровьем, особенно с суставами И с телом больше, чем у человека Который в принципе не занимается спортом Я имею в виду серьезный спорт или бодибилдинг. Бодибилдинг – это вопрос красоты, но не здоровья. И то, что бодибилдер уверяют, что они здоровы, ну, можно им верить, конечно. Но э, верить лучше себе. А для того, чтобы верить себе, нужно пробовать на себе. Вы собираетесь накачаться вот так, как он, чтобы проверить, здоровы вы будете или нет? Значит, не надо об этом говорить, если не собираетесь. А если собираетесь, ну попробуйте, и потом мне расскажете. Но только я вряд ли вам поверю, потому что я знаю людей, которые занимаются бодибилдингом, и я знаю их проблемы, с которыми они сталкиваются после того, как они перестают этим заниматься. Вот. Красивым всегда не будешь. После 30 лет, когда мой знакомый женился, и у него появились дети, у него уже до тренировок времени не было, потому что родилась двойня, и через два года его было не узнать потому что и вес пошел, и растолстел, и, в общем, он потом начал спортом вроде бы заниматься, но это уже было ему не под силу, потому что здоровья не было. Следовательно, не надо уходить в крайности, нужно соблюдать простые правила. Вот. А простые правила, это в моем случае, к чему я пришел спустя десятилетия, это очистка организма. Но очистка организма, тоже не приводит к результатам, которые мы хотим. То есть, оно приводит к быстрым и хорошим результатам, это безусловно, потому что почистить организм, ты всегда будешь чувствовать себя лучше. Но, опять же, возвращается, начинаешь делать то, что делал, опять же, загрязняется организм, и опять надо скоро снова будет чиститься. Поэтому... Я пришел к такой системе. Система, во-первых, очистка организма, должна быть к ней подготовка. Это детоксикация организма. Многие путают детоксикацию с очисткой. Нет, детоксикация нужна для того, чтобы подготовить организм к очистке. Почему? Во всех в нас живет дружественная нам флора, которая может стать недружественной, если мы ее запустим или закислим организм. Это грибки, бактерии, паразиты. И эта флора тоже хочет кушать. Ну, если взять паразитов, они тоже состоят из клеток, им тоже нужно клеточное питание. Поэтому... Нам клеточное питание, если дать, то его будут есть они, паразиты. Паразиты, обедающие в гостях. Они сами не ходят в магазин, не покупают. Они ждут, пока мы заработаем денег, пойдем купим и начнем их кормить. Если вы с этим согласны, то, в принципе, можете это делать. Но э, я с этим был не согласен. Э, не потому, что мне жалко было денег, потому что я организм свой хотел от них избавить. Поэтому я решил почиститься. И умные люди мне сказали, для того, что если ты начнешь сейчас чиститься, то э, твои токсины которые накопились в организме, благодаря которым они, кстати, и завелись, эти паразиты в тебе. Они никуда не делись, и если ты начинаешь чиститься, выводить эти токсины, то тебе, организму, придется выводить еще и их токсины, потому что борьба паразитов и грибков за свое выживание происходит, как наша борьба на земле за свое выживание. Мы тоже бурим, что-то там копаем, добываем нас, земля, рубим, сжигаем – Земля особо не интересует, нас интересует наше тепло, наше, наш желудок и наше, наше спокойствие, чтобы мы жили в большом доме. да. Поэтому мы построим дом в любом случае. То, что Земле от этого будет плохо, нас сильно пока не касается. Но... Э если говорить о том, что делает земля с нами, когда мы начинаем заходить за грань, земля обычно борется так же, как и мы в данном случае с паразитами, начинают устраивать там катаклизмы. Так вот, мы начинаем устраивать катаклизмы паразитам, они начинают бороться за свое выживание, а борьба за выживание у них очень простая, они начинают вырабатывать токсины. Потому что другой, другого способа бороться за выживание нет. Более того, они умирают, это тоже интоксикация организма. Так вот, их токсины на наши токсины дают осложнение. При очистке, чтобы этого не было, мы готовимся к очистке и проходим месяц детоксикации. Выводим свои токсины, потом даем противопаразитарные, противогрибковые продукты, которые помогают вывести из нас паразитов. И для нас это происходит э, не... Убийственно, так что мы потом не двигаться, не ходить не можем Нас тошнит, и нас склонит в сон А проходит спокойно, можем ходить на работу Можем делать все, что обычно делаем И нас это никак не напрягает Вот что такое правильная очистка организма Первый месяц детоксикация организма Мы даем щелочную воду, мы даем антиоксиданты Мы даем питательные какие-то вещества там Жирная кислота ненасыщенная, чтобы наш обмен веществ улучшался А не ухудшался и мы даем бактерии, которые восстанавливают бактериальную флору кишечника. Вот такие несколько продуктов, которые помогают пройти детоксикацию организма, вывести побольше токсинов. Особенно щелочная вода. Вода – это главный ингредиент в этой программе. Потому что большинство людей, когда рассказывают, я слышу по интернету, опять же, как яичницу готовить, рассказывают очень много грамотных, хороших вещей, а главное – упускают. И потом эти хорошие, прекрасные вещи не работают. Почему? А нет щелочной воды. Вот проходим детоксикацию, затем проходим очистку организма. Плюс к этой системе детоксикации, к этой программе детоксикации добавляем противопаразитарные, противогрибковые продукты, добавляем то, что выводит из кишечника у нас все то, что там накопилось, потому что мы сначала их травим противопаразитарными травами, их надо потом вывести. Для этого мы используем гриб чага, микс, то есть глину, коалин, ну, продукты, которые помогают абсорбировать и вывести все, все накопления из организма, которые, мы, которые умерли, эти паразиты, их надо вывести из организма. Вот после этого наступает главный способ, ради чего мы все это делали. Это восстановительная программа. На детоксикации и на очистке мы чувствуем, что у нас что-то в организме неправильно работает. Это недостающие системы, которым недостает питания, начинают давать нам ну, как-то сигнализировать нам боли, э, тошнота, может быть, э, головокружение. Следовательно, мы уже опыт есть, мы знаем, какая программа отстает, и начинаем восстанавливать эту программу. Есть программы э, восстановления суставов, например, начинает колени болеть и... Поясница ныть на время очистки Значит, надо программу восстановления суставов Это одна из основных программ После очистки организма Ну, вернее, одна из основных Это поднятие иммунитета Но поднятие иммунитета и восстановление суставов Это программа общая И в любом случае Любую программу мы сопоставляем с поднятием иммунитета Для иммунитета нам нужны, опять же, продукты Иммуномодуляторы Мы их даем И даем программу по восстановлению суставов И после этого мы что получаем? Мы прошли детоксикацию, мы прошли очистку комфортно, без осложнений, и мы восстановили систему. Вот эти вот три месяца дают нам не просто здоровье, они дают нам возможность выработать новые привычки. Потому что в течение, когда люди говорят, вот я слышу программу там 1, 21 день или 14 дней программы очистки, это все присутствует, это все хорошо. Но это не дает возможности выработать привычки, привычку пить правильную и, и правильно пить воду. Не дает выработать привычку, за 14 дней ты невозможно ли за 21 день выработать привычку, которая тебе потом будет помогать жить. Потому что нас к проблемам, которые у нас в организме возникают, приводят именно привычки. Привычки кушать не то, пить не то, двигаться мало или думать плохо. И как только мы начинаем плохо думать, даже если мы правильно питаемся и двигаемся нормально, у нас начинаются проблемы в голове, и они переходят на тело. Если мы начинаем мало двигаться, даже если мы очень хорошо думаем позитивно, но двигаемся мало, тоже начинаются проблемы, которые потом же переходят опять на голову и выражаются в каких-то болезнях. Ну и, конечно же, питание, основа э, того, что мы каждый день чего-то в организм загружаем, как топливо, нам без топлива нельзя, мы не можем жить без питания. Есть люди, которые говорят, что там можно жить и не есть, я их не встречал в жизни, но где-то в интернете они есть. Но, как я уже сказал, в интернете яичницу готовят там 15 минут. Поэтому я в интернете особенно не ищу ответа на вопросы, я ищу среди тех людей, которым я доверяю. А они меня научили проходить именно в этой последовательности очистку организма. Месяц детоксикацию, 14 дней очистка и полтора месяца восстановления. То есть месяц детоксикация, очистка, восстановления. Именно в этой последовательности и за три месяца мы вырабатываем новые привычки, которые потом у нас и поддерживают наше здоровье. Именно привычки. Потому что очистка организма замечательна. Даже если просто почистить, вы дадите организму новую жизнь. Детоксикация организма замечательна вывести токсины, организм задышит легче. Но восстановление системы тоже прекрасно. Но организм на этом не останавливает свою жизнь. Он двигается дальше, он, мы живем дальше. И когда мы живем дальше, то наши привычки, наши старые вредные привычки, возвращаются. И ко мне возвращались. Поэтому не после первого раза я стал сразу себя чувствовать прекрасно. Нет, лучше себя чувствовать, безусловно, стал. Но болезни проходили постепенно. Та же самая болезнь суставов и спины. У меня ушло на это где-то полгода после того, как я увидел результаты. А через год, вот через год я перестал ходить к врачу. Год ушел. Плюс я, конечно, делал гимнастику, и плюс я работал с мыслями. Поэтому я предлагаю следующее. Если вы хотите действительно получить результаты, не надейтесь на быстрый результат. Быстрый результат, знаете, как взрывные результаты там в интернете это называют. У нас просто взрывная техника. После взрыва земля падает на землю, и все становится, как и было. После очистки вы возвращаете свои привычки, и ваш организм возвращается к прежнему состоянию, к прежним естественно, болезням и прижним недостатком которые они были если вы хотите этого избежать надо вырабатывать новые привычки а для этого э, систему я вам сказал вы найдете здесь ссылку как это сделать коротко и понятно чтобы не слушать переслушивать это видео постоянно чтобы найти что-то нужное. вот тут был, будет все очень коротко и очень понятно детоксикация очистка что касается восстановительной системы это после этого вы свяжетесь с консультантом, у вас на это время уже будет свой консультант, потому что в применении этой продукции, или как и любой продукции, необходим консультант. Вы можете сами приходить со своим опытом и, и делать, но вы, как правило, будете делать те же ошибки, что делают все. Чтобы не делать их, в каждой компании, в том числе и в нашей компании «Аврора», существует э система, консультирования. То есть вы получаете номер, когда вы хотите получить какую-то продукцию. Вам ее не дадут, пока вы не назовете свой номер. Или вы попросите у человека, который вы дает эту продукцию, он вам сделает этот номер. Но тот человек, который сделал вам номер – тот и становится вашим консультантом. Для консультанта важно, чтобы он был для вас всегда на связи, чтобы он был компетентен, чтобы он мог объяснить всю систему эту и чтобы он, после того, как вы уже прошли, тоже был на связи, потому что которые вещи в процессе возникают проблемы, которые, если вам не подсказать, то вы будете делать долго-долго-долго одни и те же ошибки и говорить, как многие говорят, которые проходят без консультанта. Они говорят, а что там, зачем мне консультант, я так знаю, как чистится. Они проходят, делают одни и те же ошибки, а потом говорят, эта фигня не работает. Это не фигня не работает, это голова не работает. Потому что если есть возможность спросить у человека и сопоставить со своими знаниями и сделать правильно, то какой смысл? Эту возможность игнорировать, скажите мне. Поэтому не игнорируйте консультанта, общайтесь с ним, спрашивайте, находите оптимальный вариант для своей очистки организма. Ну а если вам понравилось это видео, ставьте лайк пишите в комментариях, что вопросы, которые у вас остались, я постараюсь в следующих видео на них ответить, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если хотите узнать о новых видео, ну а все э, ссылки на э, программы и на консультанта, и на консультантов, которые есть у нас в нашей группе, вы найдете, вы можете почиститься, сделать... Программу очистки как в группе пройти, так и индивидуально, но с помощью консультанта, что очень важно. Я вам желаю получить замечательные результаты, и чтобы эти результаты вас радовали. Эти результаты, безусловно, будут зависеть только от вас, какую манеру и систему и очистки вы выберете, и какого консультанта тоже вы себе выберете, от этого тоже будет зависеть. Потому что мы понимаем, и вы это понимаете, мир деградирует и подтверждение тому сегодняшнее даже ношение масок которые вы видите уже сегодня у нас отменили маски большинство людей ходят в масках я езжу за город на велосипеде каждый день делаю свои 40 километров это моя медитация такая я встречаю людей которые за городом ходят в маске от кого они там берегутся непонятно можно идти вместе с миром туда куда он идет а можно выбрать собственный путь и этот путь мой путь, например, который я выбрал, это очистка организма, правильная очистка, которая мне помогает не болеть. И если вы ее используете, скорее всего, она поможет и вам. Я в этом, вам этого искренне желаю. Будьте здоровы и еще раз здоровы. С вами был Александр Волин.